Поля и луга, мать родная земля, И в кольце мы врага разобьем до конца, За единый народ, за Донбасс и вперед Мать Россия живет, нас никто не возьмет, а пули свистят.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 Тилерии град и не шагу назад За Россию, За мать, До конца нам стоять И нацистскую дрянь на куски разорвать.